Привет! Как сделать простое зарядное автомобильное устройство для сетей с напряжением 1224 24 вольт? Все дело в том, что китайские зарядные устройства совсем ненадежные. Ну а брендовые качественные зарядники обойдутся в довольно неплохую сумму. Итак, давайте соберем простую автомобильную USB зарядку для ваших любимых гаджет. Итак, сразу хочу отметить, что сердцем нашего зарядного устройства будет являться вот такой 5 вольтовый стабилизатор l785 cv но ну, существует также много аналогов таких стабилизаторов где их можно встретить встречаются они иногда в блоках питания для компьютеров иногда в блоках бесперебойного питания для компьютеров ну и можно же конечно купить такой стабилизатор в магазине радиодеталей ну или заказать по интернету цена таких стабилизаторов варьируется от 17 примерно до 40 рублей что еще нам для этого понадобится какой-нибудь радиатор подходящий по размеру для охлаждения микросхемы. Ну и, собственно, любой корпус от старого зарядника. Ну, в данном случае у нас корпус от старого фумигатора автомобильного. Разъем USB. Итак, давайте приступим к сборке. Наша микросхема микросхемы имеются три ножки. Вход и выход. Средняя ножка – это общий минус. Слева от микросхемы вот эта ножка является у нас входом которые поддерживают напряжение от 7 до 30 вольт это плюс средний минус в общий и выход крайняя правая ножка стабилизированные 5 вольт то есть микросхема стабилизирует напряжение от 7 до 30 вольт сила тока на выходе составляет ну в среднем полтора 1 из 7 ампера что довольно неплохо я даже сказал бы хорошо для зарядки таких мощных гаджетов, планшетов и смартфонов. USB разъем. Мы его выковыряли из старой зарядки. Обычно, если смотреть прямо на него, то слева располагается плюс. Средние два цифровых контакта для передачи данных. Обычно они замыкаются перемычкой. Ну, в нашем случае они уже замкнуты. И правый Крайний минус. Сюда мы будем подпаивать выход с нашей микросхемы. Рассмотрим теперь корпус. Тут, в принципе, у нас уже все готово. Вот они. Провода плюс-минус. Уже имеется индикатор устройства. В принципе, тут переделывать уже ничего не нужно. Единственное, с задней стороны подготовили вот такое отверстие для нашего USB-разъема. Ну, в принципе, и все. Осталось все только спаять и проверить. Ну, давайте сразу. При помощи клея закрепим наш USB разъем. В принципе, как я уже сказал, корпус можно использовать любой. Кто на что гора, вплоть до навесного монтажа все это можно сделать. Зафиксируем USB разъем сразу. Примерно таким образом это будет у нас выглядеть. Заводим ножки нашей микросхемы. Помещаем нашу микросхему в корпус. Вот таким образом. так подпаяем плюс. Ко входу нашей микросхемы ну и соответственно минус к средней ножке. теперь подпаиваем плюс к USB на крайнюю правую ножку микросхемы ну и минус на среднюю ножку микросхемы вот USB. зарядное устройство готово можно собирать корпус укладываем провода вставляем предохранитель и закручиваем колпачок ну вот, в принципе, и все. Зарядное устройство готово к эксплуатации. Осталось его проверить. Так, мы взяли пару гаджетов, которые у нас валялись под рукой. Разъема прикуривателя у меня не оказалось тут. Поэтому к аккумулятору 12-вольтома мы подсоединили устройство при помощи проводов. Вот, видно, горит индикатор, то есть зарядка готова. Давайте попробуем включить ну, для начала вот эту печенюгу. Вставляем зарядку. Вот видно было зарядное устройство подключено. И идет у нас зарядка. То есть все работает. Попробуем старый китайский навигатор. Все включается. Вот видно. Пошла зарядка. у нас нормально работает давайте теперь при помощи тестера замерим выходные параметры нашего зарядного устройства так при помощи обрезанного usb провода мы подключили к тестеру мы видим 499 то есть 5 вольт как и положено наше зарядное устройство выдает давайте теперь проверим ток короткого замыкания то есть максимальный ток который может отдать нашу зарядка. итак смотрим ток вот 1,8 амперы. 1.7. 1.7 1.8. Ну, вполне хороший результат. Итог в принципе такой же, как указан в даташите в инструкции по описанию микросхемы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!